Привет всем, уважаемые друзья! Рад видеть вас на моем канале. Профессор Толкин, создавая властелин колец и другие произведения по Средиземью, проделал колоссальную работу. Он не просто придумал развлекательный сюжет и приключения героев, он силой своего воображения создал целый мир со своей историей, культурой, языками и, конечно, мифологией. Этот мир населяют могущественные создания, которых можно назвать богами. Они напрямую общались с людьми и эльфами, участвовали в войнах и изменяли мир орды. Извали их валах? Кем же они были и почему перестали помогать людям и эльфам, с которыми раньше так тесно общались? Сейчас я вам обо всем этом расскажу. Весь мир по задумке Толкина был создан единым божеством, первую ловотаром. Сначала он существовал в чертовых безвремениях, в нематериальном месте где-то за пределами Вселенной. Затем он создал себе в помощь расу Айнур «Бесплотных духов». Вместе с ними Эру начал творить музыку, сам задавал тему и призывал Айну добавлять в них что-то от себя. Именно тогда себя впервые проявил Айну Мелька, который ослышался Эру и пытался переделать музыку. Но о нем я расскажу в другой раз. Сейчас же вернемся к музыке. Когда она закончилась, Айнур поняли, что Эру с помощью музыки создал историю вселенной. Оказалось, что Айнур своей музыкой создали дом для эльфов и людей, Арду, которая включала планету, солнце и звезды. После этого Эру и Луатар предложил своим Айнур продолжить дело и подготовить Арду к появлению эльфов и людей. Многие Айнур согласились и спустились из духовного мира в А, получив возможность облекаться в Кодь. После этого самые могущественные из них приняли название Валар и стали чем-то вроде божеств. А менее могущественные стали называться Майер. Они помогали Валар обустраивать физический мир. За что отвечали Валар? Изначально Валар было 15. Один из них, Мелькор, вскоре воспротивился Голе Эру и аватара и захотел перестроить всю аргу по собственному разумению. Из-за этого его исключили из числа Валар, поэтому их осталось 14. Не буду перечислять их всех, расскажу только о самых могущественных и интересных, которые запоминаются больше всего. Манве, начать, конечно, хочется с главного из валов. Именно его назначил эру правителем всех спустившихся В. Айнур и вообще всей Орды. Он управлял ветрами, облаками и птицами. Манве был из тех вала, кто внес наибольший вклад в преображение Орды. По своей силе он уступал только своему старшему брату Мелькуру, который обратился во зло. Варда это было женское божество супруга Манве. Варда создала в Орде звезды после чего наконец смогли пробудиться эльфы. В Варду был влюблен Мелькор, но она отказала ему, и за это тот возненавидел ее. Варда во всем помогала своему мужу Манве, Оромы. владыка всех лесов Варды, покровитель эльфов, которые любили охоту. Он нашел эльфов вскоре после их пробуждения и повел их к земле Валар, чтобы защитить от темного влияния Мелькора. Кстати, именно Ороме был первым хозяином гигантского разумного пса Хуана которым я писал в недавней статье. Тулкас, величайший силач среди валов, который, однако, обладал наименьшей божественной силой. Долгое время Тулкас не интересовался делами арды и пребывал просто в арду. Его призвали, только когда нависла угроза в виде войны с Мелькором. Когда Тулкас спустился в арду и в решающей битве смог одолеть Мелькора. Аулэ, а этот валы известен тем, что создал гномов. И сделал он этого еще до того, как проснулись истинные дети Эру, эльфы и люди. Эру наделил делил гномов душой, однако велел усыпить их до времен, когда проснутся эльфы и люди. Кстати, именно у Аллы изначально служил урон, когда был еще добрым мая. Почему же Валар не участвовали в Войне Кольца при всем своем могуществе? Валар в свое время очень активно вмешивались в дела Арды и конкретно среди Средиземья, воевали с Мелькором, учили эльфов создавали животных, зверей, погодные явления. Почему же они тогда не помогли людям и эльфам в их борьбе против Саурона, когда тот захотел подчинить себе все среди Земли? Ответ на этот вопрос кроется в одном событии, которое произошло во Второй эпохе. Тогда самое могущественное государство людей за всю историю этого мира не могло углубляться друг в Бала, не без со стороны сурона. Пошло войну на их страну Валенор. Нуминорцы требовали, чтобы Валор даровали им тоже бессмертие, как и Флот Нуминорцев достиг Валенора, и они высадились в священных землях Валор, объявив их своим. Тогда владыка Валор Манве обратился к Эру и Луватару за помощью. Эру своей волей затопил весь Нуминорский флот и сам остров Нуминор. А Валор в тот же момент утратили свою власть над Ордой, в частности среди земли. Они отказались от своего права напрямую вмешиваться в судьбу этого мира. Единственное, что им оставалось, лишь косвенно помогать людям и эльфам. Например, через пятерых магов Истории, которых Валар отправили в Средиземье. Однако сами местные божества больше в дела людей и эльфов не вмешивались. Спасибо за внимание! Видео будут выходить каждые два дня. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео.